В предыдущей битве победил? Сегодня! Желейный Мишка против Майндрак! А-е, yeah, раз-два, глянь, парень, на себя! Тут крипер, лидер, без сомнения, да! Тебя, видно, поверил, желейное создание Так и быть, я устрою наказание Майнбоу, ты знаешь это имя Чемпион повсюду, вызов зрят и принял Майнбоу, для самых креативных Выкуси медведь, все забудут скоро твое имя Лучше бы ты сдался, все бы успокоились Валерка облажался, место не достоин, здесь Сделает подарок крипер, по кусочкам не собрать Желейный не нужен, все за меня голосовать Получай, по желейной Мне тебя не жаль, обгоню я Ты не против, хлопает глазами А что еще осталось? Криперы Майнкрафт, Буэ. Уж я-то постараюсь Эй, полегче парень, зеленая мордашка На кого ты там бубнишь? Охладись, дурашка. Вот уже столько лет, ты теряешь популярность Теперь звени на Валерку Понял, бизарно, сыгно все про это говорят Никто в тебя не играют. Из ребят Стоп, стоп Я скажу вам оскорение Тут желейный мишка Лучший без сомнения На горе Валера Май никогда не будет первым Жую конфетки Устраиваю развлечения Я интересней Все пусть признаются Толстячок Валера Людям очень нравится Стоп Так и кто это мне написал? А ну признавайтесь Кто выиграл? Решать тебе